Один из самых распространенных вопросов, который мне задает пациент на первичном приеме, это а я от волос избавлюсь навсегда? Нет, не навсегда. В среднем это на 5-7 лет, после чего необходимо курс повторить, но уже с меньшим количеством процедур. Количество процедур индивидуально в среднем это от 6-8 процедур. По статистике, после первой процедуры уходит где-то 40% волос. Что обычно наблюдает пациент? Возможно, первую неделю ничего не будет происходить. Волос как рост, так и растет, Но со второй недели происходит выпадение волос, именно волос, которые находились в активной фазе. А волос, который находится в спящем состоянии или в состоянии покоя, то в последующем он стимулируется при тепловом воздействии на него. И, соответственно, вам необходим курс проведения процедур.